Вот сегодня мы посмотрим на примере этой матрицы, проанализируем жизненную программу Михаила Задорнова. Такой... Да. вот эти показатели – это такие признаки, по которым можно сверять свой жизненный путь и понимать, правильно ли ты проживаешь в вот, матрице личности, тот или иной ну, этаж, да. Условно, метафорически. Да, используя определенную технику, я рассчитываю эти показатели. То есть я получаю определенные значения. Вот если мы с вами сразу посмотрим матрицу личности Михаила Задорнова, вы увидите, в каждом из показателей стоит определенная цифровая комбинация. Мы ее рассчитываем с помощью нумерологии. И вот эти цифровые комбинации, они указывают на конкретные задачи. Ну, который человек должен решить в той или иной сфере. В данном случае у Михаила Задорнова э, в показателе предназначения стоит комбинация 14 5. Мы будем разбирать подробно, что это значит. И с этой комбинацией связана конкретная задача. А дальше уже мы смотрим, как Михаил Задорнов справился с этой задачей. И настолько, насколько он с ней успешно справился, мы видим, как в его жизни проявился успех. То же самое 10 дроп 1 это показатель в сфере отношений семьи. Он связан с конкретной задачей и от того, как Михаил Задорнов решал эту задачу, зависели его отношения в этой сфере. В бизнесе карьере у него также свой показатель 21 дроп 3. От того, насколько он правильно решал задачи, связанные с ним, тоже зависел его процветание, да, его достаток. И в сфере воспитания перед ним стала конкретная задача, на не указывает показатель э, семерки. И вот сегодня мы с вами будем разбирать, что же собой представляют эти показатели. Я буду приводить пример их анализа. И у наших слушателей будет возможность... Также что-то услышать по поводу своей матрицы личности, потому что если вы дадите свою дату в чат, да, по этой дате я смогу сразу же рассчитать ваш показатель матрицы личности и по нему что-то ценное и важное для вас сказать.